Приходит мужик на прием к сексопатологу. Говорит, доктор, да не знаю, в чем проблема, но ну, не стоит. Доктор, а приходите в следующий раз с женой. Привел он жену, доктор, жене, говорит, раздевайся. Она хлоп и разделась. Он ложитесь на кушетку. Она легла, доктор, ну, а теперь раком становитесь. Она хлоп и раком стала, доктор, а теперь мостик. Она хлоп. И мостик сделала доктора. Ну ясно, все, одевайтесь. Подходит доктор к мужику и говорит: "Все нормально". Мужик: "Ну как все нормально? Ну у меня же не стоит". Доктор: "Да у меня тоже не встал". Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.